Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я больше двух с половиной лет живу в Португалии и сейчас я записываю видео в офисе своей компании. Мне удалось в течение двух с половиной лет организовать небольшой бизнес в новой для себя сфере, в чужой стране. Хотя все начиналось абсолютно не так, я ехал в никуда так же, как и многие из вас уже это сделали или планируют делать. Вот. За два с половиной года многое произошло, об этом я рассказываю на своем YouTube-канале, поэтому можете подписаться, я думаю, ссылка будет под видео. А Лена, тебе большое большущее спасибо за то, что даешь мне возможность поделиться моей историей с твоими подписчиками. Мы договорились, что я отвечу на несколько вопросов о жизни здесь, в Португалии и моем решении о переезде сейчас. Первый вопрос. История миграции в Португалии, почему выбор пал именно на эту страну? здесь я хотел бы заглянуть немного в историю 2013 12 11 год дело в том что мы с женой жили в киеве и никогда не планировали переезд за границу у нас было все супер отлично мы планировали развиваться именно там но в 2014 году после ряда событий мы приняли решение что надо что-то кардинально изменить и выезд на пмж нам показался тем самым кардинальным изменением которое нам надо было в тот момент мы приняли решение окончательно ехать за границу жить. Мы начали выбирать страну, куда можно было бы поехать. Мы проанализировали первый круг наших знакомых. Когда они закончились, проанализировали их знакомых. И в фокус попала Португалия, потому что на тот момент у наших друзей родители жили в Португалии. Мы подумали, что это может быть хорошим плюсом. Мы начали анализировать эту страну более глубоко. Мы узнали, что это солнечная и достаточно теплая страна, и это нам подходило, потому что я всегда отшучивался, что моя мечта – жить в теплой и солнечной стране. Второе – это достаточно дешевая для жизни страна сравнительно с другими европейскими странами. На тот момент нам, удавал, нам удалось саккумулировать определенную сумму на всякий случай, и этот случай наступил и мы понимали, что вот эти деньги нам надо будут на протяжении какого-то периода жизни, пока мы не начнем зарабатывать в Португалии, в чужой фактической стране. И это был огромнейший плюс э, при выборе этой страны сравнительно с другими европейскими странами. Вот, фактически вот этих три ключевых момента сыграли ключевую роль, для того, чтобы мы приняли решение окончательно лететь в Португалию. Надо еще заметить, что на самом деле решение мы принимали буквально один месяц, может даже меньше. То есть от момента, когда мы еще не думали о том, что мы поедем за границу, и до момента, когда наши документы уже лежали в посольстве Португалии в Украине, прошло может быть месяц, может быть полтора. Вопрос номер два. С какими сложностями пришлось столкнуться при переезде за границу или все было гладко? На самом деле сложностей достаточно много. Если вы планируете переезд за границу, вам надо быть готовым к ним. Первое и самое важное, наверное, чтобы я хотел выделить, это понижение социального статуса. То есть, если вы занимали какую-то позицию в своей стране, если вы работали в какой-то организации, если вас много людей знали, если вы влияли на, на принятие каких-то решений, вашего папу или маму знали и поэтому вам помогали, если у вас есть высшее образование или два, здесь это все не важно, вы здесь фактически никто, то есть здесь много иммигрантов, не только в Португалии, во всей Европе из африканских стран, вы такой же иммигрант из африканской по сути страны для них, Потому что вы никакой ценности обществу не приносите. Вы можете только копать, носить и перемещать. Вот это же могут делать и те иммигранты из африканских стран. Ваше образование никому не надо. И то, что вы знаете э, много, это тоже никому не надо, потому что вы не можете это передать, потому что вы языка не знаете. Вот. Это первое, с чем вы столкнетесь и это надо будет пережить. Вот. Может быть, через несколько лет, 3, 5, 10 лет, когда вы выучите язык, вы прочитаете много книг на их родном языке, и вы сможете доказать, что вы умный. Окей. Но до этого вы будете таким же иммигрантом, вот, приехавшим сюда для лучшей жизни. Второе, это то, что вы будете тратить кучу энергии на непонятные вещи. Например, любой поход в магазин будет отнимать кучу энергии. Вот буквально то, что вы делали на автомате в своей родной стране, здесь будет занимать много сил. То есть вам надо будет бороться с собой, потому что вы все время будете выглядеть глупо. Если вы будете что-то спрашивать на их родном языке, вы будете выглядеть глупо. Потому что вы будете делать ошибки. А никто не хочет выглядеть глупо. Поэтому заставлять себя это делать, а это надо, потому что вам надо учить язык. Вы будете тратить на это энергию. Вот. Просто вот буквально спросить, где станция метро, вам надо будет потратить кучу энергии. Кучу энергии, и вы будете приезжать домой расстроенный, потому что вы выглядите глупо. Более того, вам надо будет параллельно учить язык и заставлять себя это делать. Вот. Это еще э, один ресурс, который будет отнимать кучу энергии. Потому что вам постоянно надо будет составлять себя работать больше, чем вы работали. В десятки раз больше, чем вы работали в своем родном городе. Если вы хотите, чтобы вас приняли за нормального члена общества через 5 лет. Третий момент, который очень важный, я бы отметил, и к этому надо быть готовым, это социальный. Если вы в своем родном городе, у вас... Сформирован круг общения У вас есть друзья, кумовья, родители, родственники Вы уже знаете, что там На Пасху вы едете сюда На Рождество вы едете туда У вас традиции летом, у вас традиции зимой Вот, всего этого здесь не будет Фактически Здесь, ну мне так кажется, что в ближайших 1 2 3 5 лет вам не удастся сформировать такой тесный круг общения потому что все заняты своими проблемами а проблема одна выжить вот и когда вот они решают эту проблему тогда уже как бы они перемещаются на следующую ступеньку когда они могут обзавестись с друзьями проводить вместе время и ездить куда-то и еще что-то в общем вот такие вот дела потому что Никому, по сути, никто не нужен, здесь каждый сам за себя, и это надо будет понять, когда вы приедете сюда, вот, когда вы это осознаете, а для того, чтобы это осознать, надо потратить миллион энергии, вот. вы сможете строить и двигаться дальше. Третий вопрос. По моему мнению, Португалия это легкая для адаптации наших страна. Легко ли украинцу или россиянину чувствовать себя здесь как дома? Я думаю, что Португалия супер легкая для адаптации страна. Здесь наших знают очень-очень хорошо. С начала 2000-х здесь было очень много украинцев. Очень-очень много. Сейчас их 45 тысяч. Для португальцев украинцы и россияне, белорусы и другие национальности бывшего ссср это все дулеш скажем с востока в общем и мы себя зарекомендовали здесь супер отлично они знают что мы достаточно образованные у большинства есть высшее образование мы умные мы рациональные мы воспитанные, мы культурны культурно развиты в общем сравнительно с другими иммигрантами мы там, на несколько ступеней выше по мнению португальцев опять же, я так думаю, вот, поэтому португальцы нас уважают и они нас принимают, португальцы в принципе достаточно гостеприимны и тем более для таких людей, как мы, я думаю, что э, россиянину, украинцу или э, жители любой другой страны из бывшего СССР, здесь будет достаточно комфортно, потому что есть большая русскоязычная группа людей здесь, в Португалии. По официальным данным, только больше 50 тысяч русскоязычных, украиноязычных, русскоязычных людей проживают на территории Украины. По неофициальным, я думаю, все 70 или 80 тысяч. Поэтому достаточно комфортно, потому что в любом даже маленьком городке, знают русскоязычных, знают украинцев, знают русских скорее всего там есть несколько семей русскоязычных, поэтому вы не будете одни здесь. Четвертый вопрос что я могу сказать вкратце о португальцах и как они относятся к иммигрантам а, Надо сказать что португальцы точно такие же, как и э, любу, любые другие жители южных стран. Те же греки Лен, как у тебя. Вот. Они любят жить, наслаждаются. Они никуда не спешат. Они пьют вино а в обед даже за рулем, в общем, они любят купаться в солнечных лучах, в океане, отдыхать на пляже, а несмотря на то, что здесь нет сиесты, никто никуда не спешит, все всегда опаздывают, никакие сроки не придерживаются, в общем, меня лично это достаточно сильно раздражает, но что сделаешь, люди живут, наслаждаясь, и это тоже супер отлично, потому что кто-то хочет именно так и жить, вот, вот такие вот португальцы, Точно такие же, как греки, можно сказать. А, потому что я достаточно хорошо знаю греков. Я работал 7 лет в греческом банке в Киеве. А, как португальцы относятся к иммигрантам? Португальцы супер круто относятся к иммигрантам. То есть они понимают практически все наши проблемы. Многие португальцы сами были иммигрантами. А если они не были иммигрантами, то точно кто-то в их семье был иммигрантом. Вот. До там, конца 2000-х Португалия жила достаточно... Бедно, и поэтому многие португальцы уезжали работать в Францию, в Швейцарию и в другие страны более развитой Европы. А, поэтому они понимают, как это быть иммигрантом. Они хорошо к нам относятся, здесь достаточно комфортно, вот, в большинстве своем. Есть, конечно же, уникальные случаи, но их один на миллион, наверное. Вот. Хорошая страна для иммиграции, я думаю. Пятый вопрос. Основные статьи расхода для иммигрантов здесь, в Португалии. На самом деле их несколько. Я бы выделил квартира, питание, коммунальные платежи и транспорт. На квартиру в зоне Лиссабона надо выделить примерно 400-500-600 евро минимум. Коммунальные платежи мы на двоих платим где-то 100-120 евро. Например, один интернет у нас съедает 50 евро. За газ мы платим где-то 20 или 30 евро. Электроэнергия еще 20 евро и вода где-то 20 евро. Вот так вот. Но мы мало Мало тратим, потому что нас двое мы практически там не бываем а, Питание, на питание мы тратим Где-то 250-300 Может быть 350, если где-то В ресторанах обедаем а, В месяц, это достаточно Немного мы тратим Сравнительно с другими, я знаю, что Многие тратят намного больше Но продукты питания здесь достаточно Дешевые, сравнительно с другими расходами Транспорт, транспорт Стоит, э, проездной по Лиссабону Стоит где-то 50 евро а бензин стоит евро 50 один из самых дорогих в европе поэтому вот это существенная статья расходов для иммигранта тоже остальное ну такое пожелание шестой вопрос почему приняли решение открывать бизнес здесь в португалии и не сделали этого раньше в киеве а, в киеве у нас было все супер отлично мы работали наемными сотрудниками и планировали развиваться именно в этой сфере но когда приехали сюда мы поняли, что мы наемными сотрудниками никому не нужны. Мы отправляли кучу резюме регулярно, в течение, наверное, двух или трех месяцев, но нас никто не приглашал на собеседование, потому что у нас не было права на работу здесь, в Португалии. Наверное, может быть, по другим причинам. Ну, в общем, мы поняли, что это не то направление, в котором надо развиваться. И когда мы искали, чем заниматься дальше, фокус попал в свой бизнес, и мы приняли решение двигаться в том направлении. Кто-то становится предпринимателем, потому что это модно, кто-то потому что у него папа предприниматель, кто-то потому что э, ему предлагают это сделать, а мы стали потому что другого варианта не было. И на самом деле это то, чем мы хотим заниматься дальше. Седьмой вопрос. Совет ребятам, которые планируют переехать за границу. Самое важное. Ребята, начните учить иностранный язык уже. Даже если вы не планируете никуда переезжать, учите английский язык. Он очень нужен. Я вижу, как приезжают сюда ребята, которые не знают ни одного иностранного языка, они просто как инвалиды, потому что они ходят друг за другом, просят кого-то, чтобы кто-то с ними пошел, что-то перевел, что-то объяснил. Английский все понимают. Учите его сейчас, даже если вы не решили, куда вы будете ехать. Греция, Португалия, Испания, Италия, Великобритания, Франция. Неважно, куда бы вы ни поехали, учите английский язык уже, как можно раньше заставляйте детей учить, мотивируйте их учить этот язык, он мега важен. Второй совет, который я бы посоветовал, извините за тавтологию, это начните строить отношения, еще будучи там. Facebook, Instagram, YouTube и другие социальные сети позволяют коммуницировать с людьми с разных стран на разных языках. Начните, найдите группы русскоязычных в тех странах, которые вы рассматриваете, смотрите, что они там делают делают, добавляйте ценности в группу вот общайтесь коммуницируйтесь знакомьтесь вы тогда уже приедете ну как свой потому что вас уже будут знать вы сможете задать вопросы не ждите пока вы переедете и тогда я попаду в среду и буду учить язык или не ждите когда вы приедете и тогда вы будете знакомиться начните в фейсбуке знакомиться уже добавляйте ценности я не знаю просто лайк поставьте Тому, кто может вам чем-то помочь, когда вы приедете. И делайте это регулярно, потому что на самом деле он вас заметит и тогда вам поможет. Делайте это сейчас. вот Начинайте строить круг вашего общения сейчас. Не ждите, когда вы приедете. Вот и все вопросы и все ответы. Больше о жизни наших в Португалии вы сможете увидеть на моем канале в YouTube если вам интересно португалия или вы рассматриваете ее для иммиграции или в целом хотите знать как живут наши за границей подписывайтесь на канал подписывайтесь на facebook я надеюсь что все ссылки будут под видео в общем ребята спасибо что смотрели и спасибо большое лена еще раз за то что дала мне возможность рассказать мою историю пока!